Ну, они, да-да-да, поняли, поняли, блядь. Ну, сразу приходит вечером. На. Ну что, дети, а у них убегут, радуются, блядь, что такое, блядь, она, мать, его, мать говорит, блядь, что такое? вот да, пап пришел, блядь, нахуй, блядь, пьяный, блядь, все, нахуй? Мы его раздели, блядь, взяли трусы сняли. Звею убили, яйца покололи, а гнездо сожгли. Вот такая хуйня.